Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на обзор варкапа 295 карта R7 Desert, стала быть пустыня, да, либо как-то так карта Strayf, я ее совсем не играл, но давайте ее посмотрим ну и собственно перейдем к демкам здесь у нас видно, что большая платформа, значит можно сделать Приджамп, какой-никакой, естественно, нужно падать на рампу, чтобы было больше скорости. Здесь все прыжки-прыжки. В центр, по идее, между упасть можно. Это не очень хорошо. Это значит, что, возможно, такие случаи были. Хотя это очень надо пиксель-перфектно, конечно, туда упасть. Так, бежим дальше. Видим пирамидку. Видим платформы. Вот, формы. Естественно, тут очень много разных скипов будет. Я уже видел демку на Ютубе у Икаруса. Точнее, демку Икаруса на Ютубе. Стрей вроде как не очень сложный. Так, а это та, да? То есть у нас еще и два пути. Ну-ка. Или нет. Или да. Два ну, походу... Вот мы оттуда бежим, походу... Или нет? Ага, это вообще финиш Так, а в пирамиде тогда что? <laughs> Интересно Интересно, то есть люди еще и наверное подзаморочились немного поискали роуты Так, а в дырочке? В дырочке другая дырочка а, ну то есть мы поворачиваем, зайдем в эту дырку, в этот тоннель. Здесь мы, естественно, все перепрыгиваем, все ямы. И поворачиваем на финиш. А можно ли? Нет, там дырки нет. Срезать никак нельзя, и срезать никак не получится, забраться тоже никак не получится. Ну, получается, что просто стрейф на технику... Без особых роутов понятно, что все будет строиться от спейсинга и от того, где ты сможешь срезать, где, где ты не сможешь срезать. Ну, мне такие карты, честно говоря, не очень нравятся, потому что нету никакой специфики, типа... Вот мы здесь поворачиваем, можно наверное где-то там пораньше срезать Здесь мы перелетаем и просто поворот Вот и финиш Ну да, карта такая себе Ну то есть роутов особо нет Все строится на спейсинге То есть там буквально будет три роута Как бы медленный, средний с перелетом каких-то мест И быстрый с перелетом всех возможных мест Все то есть, карта, ну, такой себе, на самом деле. Но, чтобы отдохнуть, так сказать, пострефить, отдых для души и все такое. Давайте начнем с ВК-3, 51 и 4, SkyX. Для ВК-3, естественно, Раз сам ВК-3шник, если кто не знал. Для ВК-3 тут, естественно, должны быть свои какие-то плюшки. Так, все рассчитано, все надо везде попрыгать на краешке, чтобы все перелететь. Все ямы. Ну вот, то есть медленный, да? Понятно, что в EQ3, наверное, некоторые перелеты будут исполняться сложнее, но посмотрим. Топовые места, посмотрим, как это должно выглядеть. Так, Ground фреймы и Skyx не умеет делать. Это нужно будет научиться, если хочешь в УК3 успешно выступать. Ну, нормально. Без особых каких-то вот, единственное, врезался, да? А так, очень даже ничего. О, Quick! Неплохо. 59. Всего лишь на полсекунды. Обидно. Quick мог бы и побыстрее, с приджампом. Ну, вот здесь, опять же, скорее всего, ошибка, что очень широко поворачивает. Хотя, в по утри свои приколы, и... Возможно, я где-то скажу неправильные вещи, но... все равно. То, как я вижу. Здесь, как бы, можно, да, ну... В данном случае, если у вас просто немного скорости, можно заворачивать и поострее, так сказать. То есть не бояться потерять немного скорости, но при этом э, сократить себе траекторию. Но на некоторых картах, по-моему, бывает такое, что лучше идти пошире, но зато будет больше скорости. Но это очень, это очень зависит от карты в целом. Компалому 48.5. В онлайне играл. Вот более уже уже идет, видите. Очень долго жмет прыжок компаломус. Это, конечно, минус. Скайкс со... с квиком чуть не обратил внимания, но здесь видно, что очень долго жмет прыжок. Из-за этого много скорости не добирает. тоже хорошо зашел в туннель <coughs> здесь тоже просто как сёрклом повернул ну неплохо 9 из 14 уже хорошо гмук на 5 секунд перебил 43 5. так халвбит пошел так так, так, так. Видно более техничное исполнение с граунд фреймами. Прыжок уже жмет получше, чем остальные. Неплохо, неплохо. Хорошо, страйфитгнук. Вовка 43.0. Посмотрим. Так, хороший Гранд Фреймы. Очень хорошо завернул. Здесь скорость специально не набирал. Видимо, для спейсингов. Граунд хорошие. Единственное, что... И здесь перелет ямы. Хорошо зашел в туннель. Единственное, что очень долго целишься в худ. В самцы газ. То есть нужно делать это немного побыстрее иногда. И Но тогда у тебя будет больше ты в целом будешь набирать больше скорости на протяжении всей карты, если будешь... Ну, надо пады, в общем, поиграть, чтобы это подточить, чтобы примерно знать, где будет худ, при какой скорости и так далее. Это все задрачивается. Я не говорю, что это что-то вы пофиксите у себя там, типа какую-то одну вещь, что-то измените в своем стрейфе, и у вас все будет получаться. Нет, это надо задрачивать, это нужно играть пады, нужно играть много стрейфа. И в целом он вам, как я говорил ранее, когда-то на каких-то обзорах, почти на всех, наверное, Стрейф вам поможет на пушках в любом случае. А, не ларва. 43.088 точно такой же тай тайм, как у Вовки. Так, с ударом об, стен об стену тоже, да? Тоже набирает много скорости здесь. Тоже с ударом об стену, возможно, так правильнее. Потому что удар в стену тебе сразу всю скорость срезает, а остановка она более постепенная, так сказать. Ну, вот в худ попадает более точно. Но в некоторых моментах, на каких-то граундфреймах Вовка был быстрее. То есть я думаю так, что здесь э, у Вовки более хорошее исполнение в плане техники в целом, да, именно по... по... По земле, так сказать. А у Неларвы больше просто он точ, точнее в худ попадает. То есть он больше скорости набирает. Но из-за того, что у него техника немного хромает, и он в целом, возможно, не такой себе немного роут выбрал. И вот так плюс-минус у них вышли одинаковые таймы. Так, А Rent 42.7. Я понимаю, если что, что это Г, у меня такой шрифт. Отстаньте от меня. Мне абсолютно не важно. Так, тоже хорошие гранд-фреймы. В стену не удрялся, просто поворачивал. Но здесь скорости получаются чуть-чуть меньше. Но по чекам интересно будет, на самом деле, посмотреть. И посмотреть, как вообще топовый человек будет стрейфить. Ну и кнопку прыжка тоже жмет долго. Понаблюдайте у себя, как долго вы жмете прыжок. Пронаблюдайте это. Это очень важно на стрейфе. Так, волстрейф well, пошел. Неплохо. Так, здесь ground фреймом здесь просто серком и до финиша пронаблюдайте у себя как как вы долго жмете кнопку стрейф я вам я вам авторитетно заявляю что как только как только вы перестанете жать кнопку прыжка так долго, как вы это делаете, вы сразу улучшите все свои таймы. Марзаров 42.0, топ-3. Поздравляю тебя. Поздравляю, Морзаров. Красавчик. Так, халвбит тоже пошел. С ударом об стену. но вот не знаю, эффективно ли там именно ударяться, посмотрим. 1100 набрал перед поворотом. Ну, хорошие гранд фреймы. И очень хорошо в туннель зашел быстро. Очень хорошие гранд фреймы. Вот по технике прямо вообще отлично. Морзаров, красава. Немножко, да, на 1000 уже там сложновато Возможно стрейфить В каком-то смысле, но Блин, и Halfbeat Вам, и Ground фреймы Классные, просто отличные Естественно, король Groundframes фреймов Это Кет, все мы об этом знаем Но, блин, Мразаров Вообще красава, ну и Вовка, по-моему Тоже неплохо очень отыграл 41.7 Acid Из Красноярска не то, чтобы остальные плохо отыграли. Я просто отмечаю грон фреймы, ребят. Ну, тоже, естественно, с холбитом Так. Вообще перелетел тут. Тут пришлось перетормозить, но это нормально. Хорошие тоже граунд фреймы. Более так плавненько стрейфит. Ой, здесь можно было поэффективнее Можно было намного эффективнее Повернуть в туннель Очень много сбросил Ой, вот зи, ой. видимо растерялся Видимо хороший плюс Видимо немного растерялся и, Блин, но ну это могло быть потенциально sap 41 Это могло быть потенциально SAP 41 Ты потерял очень много Просто гору времени потерял на своих вот этих вот э, Завтыках, на своих ошибках Но топ-2, тем не менее, поздравляю тебя и Кет. первое место, поздравляю тебя тоже, Сиякет. 38.2. Из Венгрии. Тоже с прижампом, естественно, чтобы упасть на край рампы, чтобы получить больше скорости. Так, с ударом вовсе, ну но! Там, видимо, выемка есть, специальная для ВК-3. Так, это читы. Очевидно. Это тоже читы. Все и все читы, ребят. Вот более эффективный туннель. 800 вообще в туннеле было почти. Ну и здесь просто сёрклом, как бы. Да, очень-очень круто. Очень круто. Ну что, давайте ЦПМ. 3-4-6 цен на медплеер. Кузмон X, мы пока не знаем, кто это. Возможно, если этот человек смотрит обзоры и напишет нам на премьере в чатике, что это он, либо э, напишет в комментариях, да, под обзором, ну, как минимум, я вижу, что он понимает, как э, поворачивать АД кнопками, да, с Это хорошо, он не торопится. Он сначала меняет кнопку, а потом уже ведет мышкой в ту сторону Это похвально, немногие до сих пор так умеют Естественно, нужно подоточить Ну, почему тут медленно? В целом пройдено хорошо, никаких ошибок, ничего нету Но пройдено медленно потому, что большую часть карты он просто пытался набирать скорость кнопками стрейфа, да, влево-право Естественно это не очень эффективно и нужно искать для себя дополнительно как бы свободные места, так сказать, спейсинг свой какой-то, где можно полностью стрейфить, то есть кнопкой вперед. Ну я думаю, что если молодой человек, я либо уже не молодой, кто его знает, только-только а начинает, я думаю, что он может написать мне в дискорд я могу перенаправить тебя к нашим уважаемым лунтику и карусу там много-много всех еще там у нас и прокипоп сидит и все все все там и я сижу мини такой дискорд канал где мы помогаем новичкам если ты заинтересован пожалуйста напиши мне в дискорд есть контакты по моему в описании, либо напиши на премьере. Там на премьере тебя уже подхватят. Лунтик, Лунтик, ты по-любому смотришь. Напиши, найдите его. Если что, помогите ему. Надо... Ну, все, вы поняли, короче. Так, Best 8 32.0. На 2 секунды. И эти 2 секунды я более чем уверен просто в стрейфе. То есть, опять же, никаких ошибок не будет, я думаю. Но этот молодой человек уже... Э, стрейфит через кнопку вперед И так более правильно, естественно Потому что так набирается больше скорости Но, вот правда, здесь небольшая тоже у него ошибка Что он и поворачивает через кнопку вперед почти всю карту э, Да, в некоторых местах это более выгодно Потому что после поворота кнопкой вперед Ты попадаешь для себя в нужную снаб-зону Но! А на некоторых поворотах лучше все-таки использовать кнопки стрейфа, Но это опять же все приходит с опытом Это надо пробовать, это надо смотреть Что типа вот ты здесь повернул кнопкой вперед А что если я поверну здесь кнопкой стрейфа И потом попробую вывернуть в какую-то зону Как бы это нужно все... Но ну, это по идее на стадии изучения карты делается А потом ты уже просто задрачиваешь пытаешься набрать наибольшее количество скорости Итак, агент 29.7 Немножко подлагивает, да, либо это у меня подлагивает. Ну вот, собственно, и почти уже. Вот почти, почти все хорошо. Вовка четыре. То есть, видите, он, видимо, основная проблема вообще у Вовки в том, что он, видите, как долго, очень-то худо ползет прямо мышкой. Естественно, на этом теряется, он типа два прыжка ползет, а эти два прыжка можно было упсов 70 набрать на такой скорости или даже больше. То есть это, это все тоже техника, это все тоже влияет на тайм, соответственно. И чтобы лучше ориентироваться в худе и более четко двигать мышь да, со, из стороны в сторону, нужно играть в пады. Пады по прямой, просто какие-нибудь, любые, хотя бы раз в денек, там, какие-то пады, ну, можно поиграть, хотя бы, типа, как для разогрева. Я думаю, что игрокам до среднего уровня разогреваться нужно, как бы, нужно разогреть руку и так далее, потому что все движения еще не отточены, ничего еще нету, мышечная память не очень и все такое. 28.7 Валканоид. Ну, то есть, играя просто в варкапы, вы будете очень долго расти. Посмотрите на Лунтика. Посмотрите его итоги полгода назад. И посмотрите, сколько он бустов сейчас делает подряд. Это просто человек задрот. Просто вот он, он говорил, что ничего у него не получается. А мы говорили, Лунтик, старайся лучше. Он постарался лучше, и сейчас он борется на бустах с Икарусом но ну, это очередная ошибка что не поворачивал боковыми боковыми почему-то кнопками хочется сказать кнопками стрейфа влево-право тем не менее перебил просто хорошо набрал скорости и перебил 2840 гикус Долго-долго прыжок жмет. Но зато уже стрейф более такой четкий. Да, очень даже, очень даже ничего. Стрейф четкий, но прыжок, прыжок. Сколько можно, ребята? Не жмите прыжок так долго. Старайтесь. 27.6. Вайленс. Из Узбекистана. Так, с небольшим приджампом. Вот тоже. Ну, здесь ладно, но когда вы именно стрейфите, когда вы набираете скорость, не надо жать так долго прыжок. На поворотах бог с ним, ладно. И тем более через, с поворотами, с кнопкой вперед, это не так важно. Но особенно даже когда вы боковой, боковой кнопкой, стрейфом поворачиваете, кнопка прыжок тоже важна, потому что... Вы же поворачиваете, набирая при этом какую-то скорость. В общем-то, пройдено неплохо, но опять же, кнопка прыжок, она прям вот, вот... Вот уберите у себя эту кнопку прыжок, сделайте ее максимально коротким промежутком в, вашем, в вашей демке, так сказать. И сразу, любая демка сразу, сразу станет и быстрее, и красивее. Так что... 27,5 чуть-чуть совсем перебил Quick Wildsa Yo Quick if you watching this но ну, тоже Ну более менее приемлемо, но все равно долго, да, жмет Нам много, много заранее, много потом держит еще Хотя вроде не держит после прыжка, но перед прыжком очень много жмет Вот все плавненько, все четенько Просто все плавненько взял Такой хоп-хоп и 27.5 Фойл 26.7 из Мухосранска Неплохо, привет Фойл Давно тебя не видно было, вроде как Так, срезы пошли даже не знаю Ну с туннелем наверное, быстрее конечно это же cpm тут же можно повернуть но ну, скорее всего было по траектории не очень подходил ему туннель поэтому а так бы может я думаю из 26 может быть даже и вышел потому что туннель явно экономит около прыжка А тут как раз 752 но в общем, с роутом немножко не угадал, стрейф опять же очень даже ничего. 25.9 точка. Так, немного зацепил там стену на ней, потерял, но это, я думаю, не особо критично. Угол там не срезал. Берет изначально чуть шире, чтобы зайти в этот тоннель. Все верно. Ну и на 1600. На 1700 финиширует. Очень даже быстро. Очень быстро. 24.5. Го. Начос. Гоу. Начес. Начос. Так, здесь угол не зацепил. Но при этом чек поменьше, чем у товарища, так сказать. Зато здесь срезал угол. Но и скорости тут в целом немного поменьше. Тут 1500 прям было вроде как. И завернул не очень плавно. Зато, видимо, в конце... Ну, в целом, я думаю, что эта разница тупо из-за среза. То есть вот он... У мук точки вроде и почетче, да, немного. И как будто бы скорости везде побольше. Но траектории более широкие. Из-за этого такой тайм. А у Начеса примерно такие же скорости, то есть он не сильно проиграл прямо по стрейфу, но роут лучше из этого, собственно, вот вам разница роута, да, то есть вот вам грубо говоря, я говорил там средний да, с какими-то перелетами, и вот вам быстрый начинается уже с градациями вплоть до икаруса 22 и 8. Ну ладно, skyx 244 на соточку, даже не на соточку, на 40 всего-то на 40 перебил. Так, хороший приджамп. 1100. Очень хорошо. Очень много скорости здесь. Хорошо срезает. Здесь срезает угол. Все очень четко стрейфит. Очень хорошо. Мне прям нравится. Прям радуется глаз. Особенно вот эти повороты плавные. Когда рука не, не монтажирует. Но вот поворот. По-моему на повороте как-то... Ну тут хитро, да, надо ее, конечно же, было поиграть, чтобы прямо судить, что, не, что из мелочей каких-то неправильно по траекториям и так далее, но мне кажется, что финальный поворот можно как-то побыстрее, то есть на финиш поворот на 90 градусов, вот этот, он по крайней мере у Начес Гоу вроде как вышел каким-то более быстрым, то есть нужно изначально, наверное, брать чуть шире, чтобы повернуть быстрее и начинать и, и раньше начинать набирать скорость на финиш. 23.9, третье место, не ларва, поздравляю тебя. Посмотрим саб 24 без приджампа. Очень хорошо поворачивает тоже. Ну, возможно, немного лишнее вот это виляние было. Так, заскимил в туннеле. Все хорошо. Вот, вот, вот. И со скимом даже. И сразу набирает скорость. То есть, вот видите. очень хорошо прострейфил. Молодчина. Так, 23.912 на 30. Всего лишь на 30. Перебил. Ну-ка, из Шапань. Из Японии, товарищи. Если действительно из Японии... тоже очень узкие траектории естественно в цпм нужно облизывать стены это почти обязательно ну спейсинг почти тот же самый И здесь ким но как-то, я не знаю, ну нужно, конечно, более детально разбирать, чтобы сказать, почему у них разница. Казалось бы, вообще одинаково, и не Ларва, вроде бы даже пострейфил получше, как-то поплавнее, да, и скорости везде побольше. Но, видимо, вот где-то, где-то добрал и перебил японский представитель, так сказать, дефраг сообщества. Ну и на секунду перебил всех и Карус первое место. Поздравляю тебя, брат, 28 из советского юниона то есть стал быть лук юнион да или как там так очень много скорости сразу плюс 200 здесь минус джамп и вот вам минус джамп и плюс 600 да ну как бы точнее ну плюс 800 с разницей да ну вот вот вам быстрый, пожалуйста, минус джамп. Просто минус джамп и все, вся карта ваша, пожалуйста. Такие вот демки. Давайте перейдем к браузеру. В браузере у нас значит, во-первых, обращу внимание на невалидные демки Кузлеха за 45.6 и 29.0. Сказано было, что он просто стоит на старте. Демка заканчивается И все. То есть, вроде бы, я что-то такое вычитал из переписки ребят, которые валидируют, и плюс там нос еще был. То есть, молодой человек, Кузвех, точнее уже мы знаем, что Кузвех не очень молодой, но, возможно, хитрожопый. Возможно, это вышло как-то случайно, возможно, какой-то баг и так далее. Но, в любом случае, его демки забанены вроде бы, на один варкап. Тут бы, наверное, указалось. Ну, он сам нос, соответственно, это все просмотрел. И они, естественно, дисквалифицированы, потому что просто переименованы. То есть сама демка так, по идее, записаться не может. По идее, как, как ребята порешали, он просто постоял на старте. Возможно, это какой-то баг. Возможно. Мы ничего как бы против Кузлеха не имеем. У него безупречная репутация в комьюнити. Никаких читов и так далее он ранее не присылал. Хотя говорили, что уже такое было у Кузлеха. Возможно, это какой-то баг. Возможно, он просто постоял на финише. Взял темп, демку. Точнее, курнт из, из папки темп. Переименовал ее. И вот, пожалуйста, вам нарисовал тайм. Да? Не знаю. Не знаю. Так, Диман, Димон не успел. Грустно, очень грустно. Ну, Кузлех, я не знаю, что там у тебя случилось. Да, вот он сам, видимо, не знал. То есть, ну, что-то... ЦПМ загрузил плохую демку и ВК-3 автоматом не засчитывают. Не знаю, не знаю. В общем, это вопрос уже к валидаторам. Это вопрос и не ко мне. Обсуждать со мной это тоже не нужно. У меня свое мнение на это все. У валидаторов свое. Мы не конфликтуем, так сказать. Ну все, ребят. Всем спасибо э, за просмотр. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, присоединяйтесь в наши дискорды. И по поводу спонсорства, кто желает поддержать, пока что только на стримах. Ближайшие стримы будут, я думаю, в ближайшее время. Не скажу пока точно когда. А по спонсорству на ютубе пока что не присылают мне там ничего, ничего, что нужно было бы подтвердить. Поэтому пока вот так вот. Так что, кто желает поддержать вдруг рублем, Милости прошу на стрим, либо подписка там, либо какой-то 25 рублей закинуть всегда приятненько и всегда повышает, так сказать, настроение. Ну все, всем удачи, не забывайте сжать. Поду... кто-то подумал, класс, да, вот, не забывайте жать прыжок очень коротко. Не надо, не надо его зажимать, Можно нажимать предельно точно в момент прыжка. Вот и все. Все, много уже говорим. Всем удачи. Всем стараться лучше.